Обзор отелей в Египте сегодня в экспертных беседах Тур Начинаем с отелей Dreams Beach и Dreams Vacation. В чем разница, где как расположены отели, все сегодня вам расскажем, какой же там вас ждет пляж, какой, э, какое питание, какие развлечения, кто кому ходит в гости, все-все-все сегодня в экспертных беседах с Тур Меня зовут Елена Цыганок, я руководитель агентства Тур а со мной всегда команда наших экспертов, супер Сегодня из города Киева Александра Лещук. Всем привет! Привет, привет! Ну, у нас эксперт... Александра, нет, да, да, у нас есть еще коллеги, которые тоже делают обзоры на Бомбарбие ТВ, конечно же, бронируют наших путешественников, тур -бонжур. И сегодня наша Лена, еще один наш эксперт, отправилась в Египет, прямо в 4 утра вылетала, и мы, конечно же, с ней связывались перед эфиром и спрашивали, Лена, ну как, погода, что как, расскажи. Она сейчас на связи, так что ждем включения. Лена, привет! Привет, Лена. Привет, Саша. Привет, студия. На данный момент нахожусь в Хургаде в рамках рекламного тура. Будем инспектировать отели. Погода в Хургаде на данный момент утром около 22 градусов. Дует небольшой ветер, но достаточно комфортно. Свежо, нету изнуряющей жары. Поселились мы в отель Хилтон Хургада Плаза, который находится в городе. Славится он своим отличным песчаным пляжем, вот, но пока еще до него не дошли, были только на завтраке. Завтраком остались довольны, особенно наличием свежих разных фрешей. Хорошие номера, дальше будем проверять. Всем пока! Ну так Спасибо, Леня. Ну, мы желаем, конечно же, продуктивной работы, поснимать побольше видео, чтобы узнать все подробности для наших зрителей Мабарбия ТВ, ну и, конечно же, для путешественников Тур Банжур. Ждем обратно, хотя неделя только начинается, ну и, конечно же, классной погоды и теплого моря. Ну а мы возвращаемся к нашему отелю Dreams, Dreams Beach Resort, Шарман Шейх, 5 звезд. Саш, тебе слово. Да, сегодня мы с вами поговорим о, о, о такой пятерке, которая сейчас очень ходовая, популярная у туристов. Ее даже один оператор выкупил как эксклюзивное право продажи. Вот так. А, это пятерка из сегмента минимальных, то есть бюджетных. Ее можно сравнить, наверное, с четверкой с плюсом. Только какие у нее есть свои преимущества и плюсы. А, Dreams Beach а, а, расположен рядом с отелем также Dreams Vacation. Это как брат и сестра два отеля, то есть Dreams Beach у нас расположен прямо на первой линии на берегу. Имеет большую зеленую территорию, можно даже сказать, по сравнению с другими отелями, громадную, скажем так, расположен в бухте Расульм Ситм. А этот отель а, некоторое время был на реновации, на реконструкции, поэтому а, за это время успела а, коралловый риф море восстановиться, обрасти… – Отдохнуть от туристов, да? – Да, отдохнуть от туристов, обрасти новыми кораллами. А, там поселилось много красивых, просто впечатляющих рыб, то есть очень красивый подводный мир. Поэтому если сейчас мы туда поедем отдохнуть, мы получим массу впечатлений от дайвинга, от плавания и от этой красоты в море. Ну, кстати, в отпуске ты была как раз в этом отеле. Да, я этот отель, кстати, выбирала для своего отпуска, отдыхала в нем весной, поэтому все на себе проверила и могу смело рекомендовать. Сейчас ориентирую вас по всем нюансам. Территорию имеет большую, поэтому пляж у нас тоже не маленький имеет длинную пляжную полосу, что немаловажно, отель расположен в бухте, поэтому у него можно ехать в любой, в любой период года. Мы можем выбрать его как весной, летом, так и зимой. Mm -hmm. Это, это, мы, на пляже, это да? мы видим территорию пляжа, да, там э, работает талантливый такой э, художник? художник, да, он рисует картины просто общий или же туриста, как вы попросите, обязательно все останавливаются, смотрят эту красоту, действительно впечатляет. А с утра до вечера, пока, э, как бы, пока туристы есть на пляже, он тоже там присутствует. Mm -hmm. А плюс этого отеля, то что он расположен в бухте, и, как я сказала, поэтому мы защищены от ветра. Его также можно выбирать для отдыха зимой и не переживать, что будет прохладная погода или будет штормить море, и вы не сможете покупаться. Покупаться вы сможете. Также огромный плюс этого отеля – это несколько заходов в море, несколько Давай, понтонов. Да, вот многие туристы переживают, а вот мы выбрали отель, а тут один заход, а вдруг будет очередь, намного надо стоять, или с кем-то вот пихаться, толкаться, вот бояться по одному понтону, а идти столкнуться, людей туристов тут у нас захода аж три, и огромный плюс то что это не пластиковые понтоны а деревянные стационарные с то есть они э, не длинные, коротенькие с поручнями. Мы аккуратно себе прошлись, никто нас не толкает, нас не шатают волны, спустились и плаваем в огражденной зоне. Два понтона у нас стационарных, таких коротеньких, и один – это такая изюминка отеля, понтон, который у нас э, такой не короткий, а длинный, но это как э, стационарный деревянный с поручнями пандус, который спускается под воду. То есть туристы, mm -hmm. которые… Это да, да туристы... это вот мы сейчас его видим, да? Да, -да мы его сейчас да. Как раз наблюдаем, конечно, на фотографии он кажется таким очень длинным, в жизни он короче идет а детки или туристы, кто боится плавать, или, возможно, первый раз и боится спуститься сразу на глубину, может воспользоваться этим, этим понтоном. То есть вы идете, плавно заходите под воду, держитесь еще за поручни, возле вас также плавают рыбки, и вы постепенно адаптируетесь к этому, и потом уже можете спокойно спуститься в воду и плавать в огражденной зоне буйками. Но при этом получается пользоваться этим пляжем гости отеля Dreams Beach и Dreams Vacation. Да, Dreams Beach у нас на первом линии, а буквально рядышком расположен его такой брат Dreams Vacation. Я бы даже не назвала это э, уверенной второй линией. Это Dreams Vacation между первой и второй, то есть он буквально рядышком просто Мы расположен. Мы о нем отдельно поговорим, да. но то есть если по пляжу, опять же у многих сразу возникнет вопрос. Общий вот два, два отеля, общий пляж, а нету ли там толпы людей, а мне не будет лежака, вот ты на себе проверяла, как? А поверьте, пляж настолько длинный, что там найдется место абсолютно всем, то есть пляж имеет несколько уровней. Вы можете отдыхать, как там на самом высоком уровне, на среднем, спуститься прямо у берега отдыхать, у моря лежать. Есть много таких уютных уголочков, которые с навесами. Там можно тоже поставить лежак, и тоже уютно парой или семьей, или компанией отдыхать. То есть настолько много места на пляже и три захода в море, что места хватит абсолютно Каждый всех. найдет свое место под солнцем. Да, именно так. Еще такая особенность пляжа этого в отеле, он имеет... Безумно красивый вид. Вот если вы спуститесь в море, будете плавать и будете смотреть на пляж. Да? А вы увидите скалы. А, и будет ощущение, что вы плаваете в каком-то ущелье. Это безумно красиво, потому что сама территория отеля идет на подвышение. Угу. И к пляжу надо спуститься, там буквально пару ступенек. Ну, то есть это не, не как-то критично, это немного ступенек, не надо там с горки съезжать. Вы просто спускаетесь с подвышения и попадаете на уровень пляжа. И когда вы плаваете, получается, вы смотрите на эти скалы, на всю эту красоту. И э, ну, это просто завораживает, можно плавать и, и наблюдать. Это мы видим территорию, когда мы уже подходим к пляжу. Мы вот видим, что мы на подвешении вот Да, Вот эта вот скала и получается за Да, счет да, этого... да, да. Угу. И когда мы вот плаваем, мы это все наблюдаем. И это вот отдельный такой плюс этого отеля. Я в других вот такой это не видела еще. Отлично, хорошо. Что у нас там еще? По питанию, да? Да, по поводу питания. Этот отель работает на концепции ультра-all-инклюзив. ультра all, -inclusive. Ultra all -inclusive? Да. Ну, давай здесь подробнее, потому что, знаешь, все-таки часто путают египетское ультра all inclusive с турецким. То есть, давай здесь, да. Что у в себя включает? Ультра-all-инклюзив включает завтрак, обед и ужин, перекусы. У нас есть ресторан в лобби, то есть, возле ресепшена. У нас есть тут ресторан главный в отеле, где мы кушаем завтрак, обед и ужин. Угу. У нас есть ресторан возле бассейна вот мы видим бассейны главные это детский а основной взрослый а, кстати глубина у этого бассейна довольно такая Довольно глубокий бассейн, скажем так, тут можно прыгать и нырять, вот, в большой, который мы видим взрослым. Да, а выглядит как будто бы, что он, ну, как детский. Нет, это mm -hmm. на самом деле взрослые. И на горке есть, да? Да, у нас есть тут несколько горок, это три горки, две взрослых и одна детская. Mm -hmm. а, также у нас возле, вот это самый главный такой центральный бассейн, и вокруг него расположены все корпуса по территории отеля, то есть где бы нас в принципе не поселили, мы имеем выход на этот главный бассейн к анимации, анимация у нас начинается после обеда, активная самая, то есть утром у нас там йога, зарядка, как во всех отелях, а после обеда начина, называ, начинается активная анимация. Ну, Где-то вот уже после трех, наверное, да, вот после обеда, да? да с часу до трех у нас обед, и потом mm -hmm. начинается музыка, дискотеки, танцы, конкурсы на этом главном бассейне, mm -hmm. кто-то спускается с города, детки, взрослые, а также у нас возле на бассейне расположен тоже бар. Он же у нас является вечером итальянским угу. а вот, Поэтому у нас есть, в принципе, там весело. И также есть в этом отеле детский клуб для деток. С 4 до 12 лет мы можем оставить ребеночка и пойти себе отдохнуть или куда-то поехать вне отеля. Вот как ты, ну, скажем, наблюдала, да? То есть было там много деток в мини-клубе? Насколько была активная детская анимация? Потому что, опять же, все идет в сравнении с мини-клубами в Турции. да, То есть и в Швейдипте все-таки они намного стабее. Были ли там какие-то вечерние мини-диско, что там для детей замечала? Детская мини диска заявлена в этом отеле. Я вам скажу по поводу мини-клуба. Он стоит возле пляжа, там есть и детские маленькие горки, то есть там есть персонал, но деток практически там не было, потому что все были возле этого главного большого бассейна, возле этого веселья, в перемешку со взрослыми, участвовали в этой анимации, в танцах. Там же у нас рядышком детский бассейн тоже. И вот детей вот в отдельный мини-клуб туда было не затянуть. Они хотели вот со всеми в этой активности... В этом веселье. Ну, на самом деле быть. тоже хорошо, но при желании, да, то есть есть еще отдельная можно. зона для отдыха, о, для отдыха, для развлечения, то есть или там да, какой-то часик там или два, все равно. Конечно, можно да, она присутствует. То есть отель а, веселый, большой, а, по контингенту приезжают как с детками, а, так и просто пары, большие компании. У нас много туристов тоже бронирует этот отель по моей рекомендации, не первый раз, и оставались довольны, приезжали, рекомендовали. Тоже собираюсь по 5 компаний, едут, отдыхают. И... Ну, кстати, вот даже я помню по этому отелю, действительно, кто отдыхал там даже 7 лет назад, там, да более такие какие-то а, дальние были туры, и потом ездили, например, в другие отели, то все равно при выборе следующего тура, как вариант, его тоже рассматривают, или если это там тоже вот на него хорошая цена, да то с удовольствием едут повторно. Действительно, отель, а, нельзя назвать его да, каким-то там супер шикарными или еще что-то просто он за, по своей э, стоимости довольно таки да это это довольно, отель, а достойный вариант конечно это отель цена-качество а, тем более что это минимальная, но пятерка поэтому мы поним, получаем тут питание немного лучше чем в четверках вот смотри то есть еще раз по поводу ультра то есть чтобы вот зрители поняли ну вот в чем там ну вот что, что такого как бы ультра вот чем оно отличается от all-inclusive ну вот в чем его здесь а в ультра all-inclusive вот если в обычной all-inclusive у нас включены место напитки то в ультрал онлайн включен еще и импорт то но есть, здесь как бы импорт э, он заявлен тут <с oily> ну ты вот же пробовала проверяла но честно говоря мне кажется даже вот ну если не говорить уже о самого высокого уровня то импортных напитков ну в принципе в египте особо нету в отеле да с учетом что в принципе ну не совсем, как бы по алкоголю заявлен импорт, а это надо уже больше мужчин было спросить, насколько там он качественный, понятно, что в Египте он не совсем хороший, то есть нужно ли просить, чтобы вам налили все-таки качественный импортный алкоголь, или же брать Ну да, но ну я бы все-таки не ориентировала бы наших зрителей на то, что там будет прям да. импортный хороший алкоголь, потому Конечно. что отель все-таки относится более к бюджетным вариантам, и, как правило, они могут, там не знаю, включить, например, какую-то а карт или еще что-то, просто дополнительную, какую-то услугу, и вот да. не обязательно это может быть как раз в, в алкоголе вот по разница. поводу ультрал инклюзив что тут отличает от обычного ола в других отелях тут кроме главного ресторана ресторан у нас в лобби ресторан возле бассейна у нас есть оля карты и это такое наверное одно из главных преимуществ этого отеля тут их аж 4 угу. а, то есть обычно идет по одному оля карту до да, в египетских отелях то есть это один итальянский и, или там угу. а... они включены в стоимость да, включены, и вы можете посетить 4 а карты вы не выбираете один какой-то, да, вы можете пойти во все 4. То есть, если туристы у нас берут неделю отдыха, 7 ночей, 8 дней, мы можем 3 дня попитаться в главном ресторане, а остальные 4 дня ходить по а-ля-картам. Uh -huh. Главное по приезду сразу записаться на ресепшене, потому что действительно стоит очередь, все хотят туда попасть. Какие а карты есть? Это у нас итальянский ресторан, это ресторан с морепродуктами, он находится у нас прямо на пляже, на берегу, вот мы видели по видео, по фотографиям, это такая как старинный корабль, лодка, э, и там расположены столики. Вечером накрывают по меню, mm -hmm. и вы ужинаете с видом на, на море, на эту всю красоту. Mm -hmm. а, вы заранее выбираете, что вы хотите заказать. То есть вам предоставляют меню блюд, вы выбираете. Вот это да? Да, вот этот ресторан. То есть вечером это, конечно, красивый вид. А, вы... С цветками, наверное? Да, да, да, конечно. Вы выбираете по меню заранее, когда записываете, что вы хотите кушать, вам потом приносят. Mm -hmm. То есть там первое, второе, третье на выбор, там есть разные а, вариации блюд. У нас итальянский рыбный ресторан, потом у нас ресторан барбекю есть, действительно вкусный, оценили всей семьей, и мексиканский ресторан. То есть выбор большой. В принципе, с такими а ля картами минимальной пятерки нам даже не приходится выходить вне отеля, чтобы куда-то пойти в кафешке. На самом деле, алле-карты, вот знаешь, хочется, чтобы были включены, но не всегда они и радуют наших путешественников. То есть, ну такое, да, как бы главное в ресторане выбираешь, а здесь что-то так себе. то, в принципе, тебе... Тут они действительно хорошие, да. Угу. То есть до этого я была в Хилтон-Шарксбей, тоже там был, например, итальянский карт. мы понимаем, что это такое, немного подобие, да, uh -huh. итальянского, а тут это действительно они стараются, uh -huh. хорошая uh -huh. кухня, да, то есть и, действительно морепродукты были поданы, и хорошее мясо, и хорошая пицца, и хорошее обслуживание. И многие туристы даже оставляли чаевые официантам, потому что видели, как они стараются. Uh -huh. Ну, вот отлично, да, действительно, когда устаешь от светского стола, или хочется почувствовать да. такой, скажем, ресторанный формат, алякард как раз самое одно. По поводу главного ресторана, вы тоже найдете всегда, что покушать себе, там даже есть и немножко диетического меню, и детские блюда есть, вам всегда принесут детский стульчик, там есть зона специально для деток. Можно пойти, покормить с нянями с семьей и покушать отдельно. То есть по главному ресторану претензий тоже нету. Выдают мороженое, принесут вам всегда все напитки. Мороженое даже да, есть, да, мороженое, именно пакетированное выдается. То есть тоже претензий не было, всегда найдете что покушать. И диетическое, и уже кто там с предпочтениями, там пончики тортики <смех> <смех> и так Понятно. далее ну хорошо мы переходим к вопросам которые задавали наши зрители здравствуйте заселяют ли вы в стандартный номер два взрослых и двое детей я хочу сказать, что для украинского рынка подписаны контракты только на тип номеров стандарту. В этом отеле нет типа номеров family, где мы могли бы поселить большую компанию в двухкомнатный номер. Поэтому если размещение у нас 2 плюс 2, мы должны, скажем так, мириться с тем, что мы будем в, одном, в одной комнате. Угу. А по кроватям. У нас в номере стоит одна большая кровать двухместная и может стоять еще одна и если позволит место, доставят еще кроватку. Uh -huh. а, или же это может быть э, размещение одна одноместная, вторая одноместная, третья одноместная. И опять же, если будет место, смотря какой возраст у ребеночка, доставят кроватку. Но иногда тоже размещают, <с> да? То есть рассчитано да, с но... то, что второй ребенок маленький, да? и Да, мы должны понимать, что с размещением 2 плюс 2 в, одной, в одном комнатном номере а, есть э, вариант, что четвертый человек, то есть ребеночек маленький, будет спать с родителями. И у меня туристы также ездили, у них ребеночку было три годика, спал с родителями, то есть потому что по площади мы просто не можем физически доставить еще там четвертую кроватку. На самом деле такой запрос бывает не только по этому отелю, и по другими, когда наоборот не хотят переплачивать за фэмили, да, потому что это все-таки тип номера, который стоит дороже, и спрашивают, вот мы даже были случаи, когда мы запрашивали, изначально отель говорит, нет, то есть места мало, мы физически четыре полноценных места не предоставим, да, то есть, вот, и соответственно вот под запрос просили, о том, что мы, ну, как бы не будет у нас претензий, то есть мы согласны, что ребенок один спецназ. Да. Вот, то есть один на отдельном месте. Ну, то есть, это может быть или раскладушка, или дополнительная кровать. Но э, если хочется более комфортно, да, то тогда уже нужно или два номера брать. То есть, это вот уже, ну скажем, отель наоборот идет навстречу. И если вы хотите. Да, разместиться то есть в одном номере. Я всегда туристам просчитываю, как им будет выгодно. Mm -hmm. По бюджету, да? Или разместиться всем в одном номере, если это не критично по возрасту. Или брать два отдельных номера, но мы просим, чтобы их дали рядом. Mm -hmm. просто. Ну вот, а по, по просчету и по стоимости мы сейчас тоже перейдем после наших вопросов. Вот у нас еще есть один вопрос. Приезжаем в ваш отель поздно, часов 10 вечера. Подскажите, есть ли где-то поблизости возможность перекусить? То есть, если в это время... А, да, у нас в отеле до позднего вечера также есть небольшой шведский стол, то есть мы можем в отеле перекусить, также у нас во сколько приезжают туристы, скажите? 10 вечера. 10 вечера. Если, конечно, их привезут немножко раньше, они успевают на ужин. Угу. Я так свой отпуск успела буквально без 10 минут до окончания ужина. Идете на ужин, а потом идете, поселяетесь уже на ресепшен. Угу. Если вдруг вы не успели ни на что, то у этого отеля отличное расположение по локации. У нас рядом в пешей доступности, буквально выйти из отеля и налево, 5 минут пешком, у нас будет мерката, то есть рыночек цивилизованный такой, то есть там будут у нас магазины, которые работают до позна сувенирные точки, даже у нас там будет ресторан «Фарес», такой известный, который в, Егип да, в шарме рекомендуем его посетить, да, да в Ш... многих наших эфирах. В Шарме всего их три, мы знаем, это на Сохо, на старом рынке и как раз на этом «Мерката», который в доступности. Морепродукты свежие, классные, по минимальным ценам, то есть 2-3 доллара суп с креветками, ну, кто не был, обязательно надо туда пойти, Рекомендую, потому что, да. да, даже местные его рекомендуют. У вас будет э, мерката, фары с рядышком. Если куда-то хотим, все-таки есть силы еще после дороги проехаться, мы можем поехать на Old Market, старый рынок или же на Сохо. До Олдмаркета у нас а, максимум 10 минут а, на такси. Такси всегда есть возле отеля, а, такие цивилизованные такси останавливаются. По стоимости с от Dreams Beach до Олдмаркета, центральной точки с мечетью, а, стоимость около 3 долларов. Но опять же, Египет такая страна, где мы можем, нужно торговаться, не соглашаться на первую цену. А, тем более, если вы с компанией садитесь, да, вы не одни в такси, а с кем-то, то вам еще будет дешевле. Отлично, хорошо. Ну Давай перейдем по стоимости мы уже говорили несколько раз да ее затрагивали вот э, готовимся до самые оптимальные предложения для вас на сегодняшний момент это будет вылет из киева на 7 ночей 8 дней э, с перелетом, да у нас на двоих взрослых какая стоимость Саш? а вот у нас так, уже на да. экранчике есть а, самая выгодная цена я брала зазор конец ноября и э, начало декабря самая выгодная 15 и 15 декабря у нас на двоих взрослых, вылет из Киева. Так, у нас по стоимости Dream's Beach 730 долларов за двоих взрослых. Угу. Я вам скажу честно, что это шикарная цена. А, отель 5 звезд. Да, потому что даже я летала как менеджер дороже, поэтому я вижу цену на этот отель каждый день и понимаю, что цена действительно хорошая. Тем более 15 декабря мы успеваем слетать еще до католического Рождества. Ну, да, на самом получается. деле, католического Рождества раз, со второй стороны, действительно, подзагореть еще перед Новым Годом, набраться сил, да, и уже встретить, скажем, красивым загорелым Новый Год, и успеть приехать еще подарки или привезти их с Египта, но на самом деле вариантов много. Да, с 15 по 2 получается. А Почему-то же рекомендую эту дату, и вот особенно эту цену, потому что если мы попадаем на католическое Рождество, очень много отелей в Египте включают голоужин праздничный, католическое, Новый Год и наше Рождество, 6 на седьмое и тут могут идти до платы за этот праздничный ужин. Я уверена, что в этом отеле он будет шикарный, но кто хочет сэкономить, то вот можно слетать до успеха. Угу. Но если вас интересуют другие даты или вот с детками другой состав, обязательно запрашивайте номер телефона вы видите, звоните, пишите, мы всегда на связи 7 дней в неделю, практически 24 часа в сутки, но если остались еще другие вопросы, обязательно их тоже задавайте. Также хочу сказать, да. что этот отель желательно бронировать заранее, так как он эксклюзив одного оператора на всю Украину. Его нужно успеть взять, поэтому кому он по душе, обращайтесь обязательно. Угу. Хорошо, ну мы переходим к отзывам, рейтинг данного отеля по сайту Top Hotels 4.41. Ну вот, как вы знаете и видите, мы инспектируем отели сами в рекламных турах, отдыхаем сами. Конечно же, расспрашиваем наших путешественников Турбанжур, как им отдыхается, Но, тем не менее, всегда следим за сайтом Top Hotels, тоже какой там рейтинг, какие отзывы. И вот переходим к отзывам. Вот первый, который вижу, это отдыхали в октябре 2019 -го. парой «Есть к чему стремиться». А, так, отдыхали в отеле компании. А, так, непосредственно я жил в номере с женой. Вот так вот. В Египте был первый раз, поэтому, возможно, к некоторым особенностям сервиса я был не готов. Номера при заселении нас встречал приветливый сотрудник ресепшн, оформил все быстро, но потом начал рассказывать какие-то темные истории про то, что он может... Что-то он тут может заселить в номера лучше, намекая на то, что нужно его благодарить. Мы скинулись по 5 долларов, насколько я слышала, нормальная практика в египетских отелях. Ну, да, да, хочу прокомментировать по поводу вот, номеров yeah. получше. В этом отеле, в принципе, если подойдете на ресепшн, нормальный персонал, и можно сказать, что у кого-то там проблемы да, со здоровьем, вот передо мной был мужчина говорит, у меня проблемы с ногой, поселите, пожалуйста, поближе к бассейну или к морю, они всегда идут навстречу, и даже не пришлось делать какую-то доплату, то есть просто объяснить ситуацию, что вы с ребеночком, или у вас какое-то состояние по здоровью, и вам по возможности дадут лучший номер. Хорошо, так, вот территория отеля, инфраструктура. Территория огромная, куча мест, где можно посидеть, выпить, покурить кальян и просто полюбоваться пейзажами. Много бассейнов, но бассейны, к сожалению, как и море, в 17 часов становятся недоступными для отдыхающих. И если с морем все понятно, то почему? Ну, в общем, тут понятно, как бы, нюансы по поводу бассейна что проходит дезинфекцию, но это на самом деле есть во всех, во всех отелях. отелях. То есть, да, и в целях же вашей безопасности в море после 17 когда уже все-таки идет закат, в это не время взял. закат да, довольно-таки ранний, соответственно, лучше не купаться. Море и коралловый риф – это то, что может затмить все описание высшей недостатки. Риф красивейший и простирается на 150-200 метров. Места хватает всем желающим. Ну, вот так вот. Действительно, наверное, какие-то вот нюансы даже сами отметили, что изначально могут не учитывать египетских отелей, вот поэтому каких-то таких прям глобальных нареканий я здесь и не увидела. Ну, вот у нас еще один отзыв. Крепкая пятерка, личное мое мнение. Ну, вот наше мнение было, что такая крепкая четверка. Минимальная наш... пятерка, да. но кто-то по ее услугам воспринимает ее как уверенную пятерку. Ну, как уверенную, действительно, да. Кто с чем сравнивает, кто с более высокого уровня, кто-то отдыхает в такого уровня отелей, тоже сравнивает, например, в таком же бюджете, например, в отеле проще, да, и поэтому считает, например, что это крепкая пятерка. тоже отдыхали вот в сентябре 2019 года. мы очень любим риф, поэтому выбирали отель именно для того, чтобы поплавать с масками и лазами. по приезду такое мнение сложилось, что нас очень ждали, доброжелательно заселили сразу же через 10 минут а, так, особенно отмечу территорию Она большая, очень зеленая Вся э, в цветениях и в кустарниках Все пострижено и ухожено Есть на территории несколько бассейнов Парочка горок для взрослых и детей Море просто шикарное И по-другому не скажешь Коралловый риф, пожалуй, один из лучших по всем Шарманшейхе А правда. какое разнообразие рыба, кораллов, скаты, черепахи Даже мурену увидели а, так. А, так, так, так для любителей сноркинга поплавать с масками и ластами. Это понтон, их несколько есть. Но это мы уже говорили. Вода теплейшая. А, так. Тун -тун -тун. Питание. В отеле нам особенно понравилось отличное разнообразие. Каждый день мясо, птица, рыбы, свежие овощи на гриле или тушеный. Суров куча, сдоба вкуснейшая. Хороший ассортимент фрук фруктов, особенно сладкий арбуз. Вечером мне понравился гриль. А, потом, потом, потом. Отель рекомендую всем, особенно любителям сноркена. Сами с удовольствием вернемся сюда вновь. Ну, в принципе, мне кажется добавить на самом деле сложно что-то еще. И мы, кстати, вот немного уже упоминали о том, что, да, у нас здесь есть отель Dreams Beach Resort и есть отель Dreams Vacation. И вот, возможно, для кого-то, ну, хотя мы озвучили и стоимость 730 долларов, сейчас есть э, очень выгодное предложение, да, на даты 15 декабря. Вот, ну, на разные даты действительно бывают разные стоимости, более немного бюджет вариант Это есть у нас Dreams Vacation, в чем там тоже нюансы, насколько он дальше и за счет чего он немножко ниже в цене. Мы сейчас расскажем в следующем обзоре, ну а если у вас есть еще вопросы, обязательно пишите, звоните и переходим в следующий блог экспертных беседок.